Дамы и господа, приветствую вас на канале Репи Недвижимость. Сегодня мы с вами приехали в апартаментный комплекс Мандарин Парк, который располагается в Адлере, в курортном городке, на первой береговой линии, буквально в 70 метрах от моря. Здесь у нас появился апартамент на продажу, 24 квадратных метра, с ремонтом, с мебелью, с техникой, полностью готов под посуточную сдачу, либо для личного отдыха. Пойдемте смотреть! На территории у нас большой бассейн, детский бассейн, детская площадка, спортивная площадка и плюс баскетбольное, футбольное поле. Вошли в сам апартамент. Напомню, площадь его 24 квадратных метра, такая гостиная. И выделена отдельно спальня, полноценная двухспальная кровать, вместительный санузел, стиралка. Большая душевая кабина, гардеробный шкаф и здесь еще отдельные места для хранения. Цена на сегодняшний день 13,5 миллионов, можно использовать как для отдыха, так и под сдачу. Стоимость аренды здесь составляет от 5 тысяч в сутки. Находимся, мы напомню, на первой береговой линии, до моря тут идти буквально 70 метров, либо 2 минуты пешком.